6 июня в Минске стартовала 28-я международная специализированная выставка ТИБА-2022. Организаторами форума выступают Министерство связи, информатизации Беларуси и закрытое акционерное общество «Техника и коммуникации». Конгресс представляет собой уникальную площадку для обмена передовым международным опытом, генерации инновационных знаний и обсуждения механизма внедрения новейших технологических трендов. Мероприятие включает в себя более 80 площадок в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности. Казанский федеральный университет в числе участников. В этом году мы были приглашены на эту выставку в частности, как вуз-партнер Белорусского государственного университета для участия со своими экспонатами, своими направлениями разработками для поиска как совместного индустриальных партнеров совместно с БГУ, так и отдельно налаживания связей с другими достаточно крупными университетами Республики Беларусь и индустриальными партнерами в различных областях. В ходе программы мероприятия представлены отечественные и зарубежные эксперты, представители государственных структур и бизнес-сообществ. Специалисты анализируют глобальные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, представляют инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности, их эффективного применения в различных сферах деятельности. Казанский федеральный университет представил материалы по всем стратегическим проектам в рамках приоритета 2030. Это биомедицинское направление, новая энергетика и нефтегазовые технологии, образовательный и IT-блок и другие. На текущий момент эти темы откликнулись большому количеству интересующихся этими проектами. Это, безусловно, говорит о популярности в предложенных рамках. Нами повезены туда программы ну прямо реально программное обеспечение в составе экспонатов, которое представлено по направлению цифровая медицина. Это изделия Амальтея по мониторингу состояния персонала безопасности жизнедеятельности, мониторинга его состояния, программное обеспечение Аздик для улучшения качества работы УЗИ аппаратов и рентгенографических аппаратов. Ну, а также ряд других направлений, как раз, которые тоже связаны с биомедицинским боком. Результатом этой выставки Будут проведены серии переговоров с Белорусским государственным университетом для определения таких ключевых направлений сотрудничества, как изготовление нового спутника в формате КУПСАД, определение возможного участия в программе Союзное государство по технологиям точечного земледелия и робототехники, а также по совместному созданию, использованию и внедрению на производствах точной контрольно-измерительной аппаратуры. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.